Это родной, э, вездеходов, это компания Вездеход, там где не знаю, Новокузнец, Кемерово, бесплатно нам так протестировать дали эту штуковину, через магазин, Тайфун, сразу вот рекламируем все, да. и что, что, сейчас ставим обечайку, и обечайка у нас легла идеально, то есть у нас там э, этих э, подкладышей нету, то есть вот. Как он был родной стоял, так и поставили То есть расстояние В принципе все идеально ну, должно быть Никаких проблем быть Вот такой зазорчик я выставляю Я думаю, всем понятно Ну и теперь ставим на его место Обечайку вот эту красную А до этого стояла у нас вот Стояла вот такая штуковина и проходимец. Я проходимцу не изменяю вообще, в принципе, да. Я уже сколько на них на 3 или 4 сезона гоняю. Они меня полностью устраивают. Ну вот, не знаю, сейчас видно будет. Немножко появилась. А так вот два сезона отходили. В прошлом году немножко боковины мы меняли. Так вот, все идеально, все устраивает. Двигатель выживает. Ну и сейчас на его место ставим вездеход, сейчас посмотрим, как он по, по этой штуковине встанет. Это одно. А второе, хочу сказать, что для меня лично интейки сейчас на данном этапе подразделяются э -э, на три категории. Это, ну, так скажем, идеальный, скоростной, это родной алюминиевый. Для мелководья, где действительно будет очень-очень много ударов, то у проходимости резина, полностью резиновый Ну а что-то среднее между ними, да, и и скоростной, и двигатель вроде как берегет. Это, скорее всего, что-то типа это вездеход и еще одна там, надеюсь, у нас фирма. Делать не будем и рекламное делать, не ну как-то так. Сейчас посмотрим, он что уже выходит. ходит. Там смотри снизу. Ты век заломил. Мишку какие-то ванну. Почему новый? Может, вместе с обечайкой надо садить? <м historic> На <комиссию>. Не знаю, может, мы не умеем правильно делать, а где-то ошибаемся, нам пришлось вот таким образом обечайку в интейк заколачивать потихонечку. Ну там особых усилий нет. Ну и сейчас посмотрим, как он встанет. Ну вот, все отлично. Отлично. Давайте теперь приключаем. Болтики. Потихонечку с каждой стороны с этой, с пошел в круговой цифрованный колек. Прямо, его, прямо, прямо, прямо, опускать. Да, его опускать придется. Придется опускать, да. Где-то, наверное, на, на сантиметрах придется опускать. Видите? Придется болты отхочить. Страницу мысли. Макулируем. Мы испытываем винтейк, вездеход. Первым ощущением, конечно, обалденно все, все обалденно, слушается вообще идеально. Лимас, одел бы телевик, а? мы сейчас еще груженые поездим, одень телевик прям. Ну что сказать, пока нравится, пока неплохо, Но сейчас грузанемся, посмотрим.